1 декабря в Институте математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского царила атмосфера праздника. Ведь в этот день в Казанском федеральном университете праздновали День математики и, конечно же, День рождения Великого математика и ректора Императорского Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского. По этому поводу в КФУ улице имени Лобачевского прошли различные мероприятия. Конференция исследовательских работ «Лобачевский. 21 век», Международная олимпиада по математике, математический марафон, а вечером состоялся праздничный концерт смелый человек, потому что представляете себе провинциальный молодой ученый, преподаватель, бросает научный вызов, или принимает наоборот научный вызов необычайно сложные проблемы, которые несколько... Ну, несколько тысяч лет волновало лучшие умы всего человечества. По выражению известного историка, Загоскина Лобачевский был великим строителем Казанского университета. Ведь он внес большой вклад не только в создание неевклидовой геометрии, но и наш университет. 15 лет своей жизни отдал ректорству. И именно при нем, по большому счету, наш армаматор с вами стал узнаваемым как в нашей стране, так и в мире, поскольку именно при нем было спроектировано и это здание, и этот актовый зал э, еще помнит дух. В этот праздничный теплый вечер выступили не только почетные гости старожилы университета, но и студенты. Кульминацией вечера было вручение призов победителям третьего международного конкурса на лучшую студенческую работу «Лобачевский 21 век», которая прошла еще утром 1 декабря, и выступление хоровой капеллы КФУ. Пожалуй, труды Лобачевского и его неизгладимый вклад в наш университет еще долго будут помнить потомки. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз.